Всем привет! Продолжаем играть в колобот. Итак, сейчас у нас раздел 3. Основы. Ну, я думаю, за сегодняшнее видео сделаем вот эти три упражнения. Их тут всего 9. Вот. Ну, чтобы, чтобы по три. Итак, сегодня, что мы сегодня узнаем? Ну, я думаю, так. Введите бота по указанному пути. Раз. <каслево> С помощью переменных сохраните параметры пути. И с помощью цикла уничтожьте 6 целей. <смех> То есть, я так понимаю, познакомимся с переменными, как их сохранять, и все такое. И в цикле еще уничтожать 6 целей. Так, и первое упражнение, следуйте по тропе. Хорошо. Хорошо. Ого! <смех> Опа, а он уже без скафандра. А чё, как это? Тут уже воздух появился или это другая планета? А облака есть, есть атмосфера какая-то. Значит, значит. Ладно, есть воздух, короче. Э -э, я так понимаю, нам надо проходить, э -э, проехать вон до той точки, да, до финиша. Ну, ладно, нажимаем F1. Uh -huh. Что нам надо сделать? Запрограммируйте же бота, чтобы он на финишную площадку. После того, как пройдет три синих креста. <смех> так. Угу, угу. Что нам надо сделать? Взять батарею и разместить ее в задней части бота. Произвести разведку, чтобы понять, что должен сделать бот. Запрограммировать бота. Ля-ля-ля, после того... Понятно. Так, площадки расположены на расстоянии 20 метров друг от друга. инструкция му 20 на 20 вперед турн это мы понимаем фрейм вы не должны изменять фрейм программы просто вставьте сюда инструкции <coughs> блин и чё и чё взять батарею и чё я понял ну ёлё моё нет батареи. Да, я вижу чашу что нет батареи. Фу, ну, ну. Блин, хорошо. Ну, надо же ее взять сначала. Я так понимаю, его надо развернуть. Блин, ну давайте. Терн 180. Граба. Вот так вот. Блин, нет батареи. А как ее взять? А, ну ну да. Офигеть, тут можно еще это управлять. Вот я стрелочками управляю. Да елки, палки, повернись. Взять или... Нечего взять, взять. О. Да, не все тут надо пр программировать, положить. Неверный бот, чё ты мелешь? Что значит неверный бот? А, я ж ему, блин. Ладно, давайте его еще раз развернем. Я же ему уже написал взять там что-то. Давайте еще раз выполним программу, пусть развернется и перепишем. Я понял, значит тут можно еще управлять. Кстати, а ботом можно управлять, а ну-ка. Эй. не управлять ботом нельзя в программе, можно только этим чуваком управлять. А бота только программе. Ну хорошо, ладно. Так, выберем бота, нажмем F1. Так, инструкция Move 20 на 20 метров вперед. Инструкция терн 90 влево. Блин, ну ладно. 20 метров. Ага. Так, так, так, так, так. Окей. Okay. Move. 20. Turn влево там было сказано 90. Я так понимаю, по 20 метров между ними. Move. 20. В uh, этом мы переехали. Теперь надо в обратную сторону перевернуть. Turn. Min минус 90. 90 идея мы уже аж вот здесь не мы мы только повернулись надо сдвинуть мув 20 <coughs> минус 90 ну, наверное еще раз минус 90 минус 90 и мув 20 до да? 20 окей okay. Едем, едем, едем. Вроде, да, вроде все, вроде все верно. Отлично, миссия выполнена. Да, это было неожиданно. То, что надо еще управлять этим чувачком. Ну да ладно, так, за переменными. С помощью переменных сохраните параметры пути А, я понял Я понял, понял, как это мы делали уже Я тогда две переменных создал Типа хранил конвертер, там еще кого-то Так, это упражнение предыдущего. Буду уже... Блин, а я предыдущее не сохранил Ладно так, вместо move20, мы напишем dis20, dir90 и и, и и это все, и это все. А, да, кстати, смотрите, прикольно получается. Мы просто э, э, какие-то... Блин, а цикл, а если это еще в цикле запустить? А нет, в цикле не получится. Маетматическое выражение. Вы также можете использовать целое математическое выражение. Место перемен. Последняя инструкция необходима нам для того, чтобы повернуть бота вправо. Так, перед тем, как Ну, давайте, я вот это скопирую. Блин, я предыдущий прогресс... Или сохранил. Блин, окей. Или не сохранил, я не помню. Не, я вообще не сохранил. Ладно, давайте перейдем. Давайте <клес> выход сделаю. Вот, открою. Начать. Где наш бот? Он опять без батареи. Так, сохраним. Это у нас получается lesson 3.1. Окей, Выйдем. И откроем вот это начать теперь но ну хоть тут не надо эту батарею носить теперь теперь откроем лесом 31 и как было сказано вот объявить переменные дальше distance 20 гер 90 равно 20 Равно 90. И получается. Distance. Distance у нас везде одинаково. Ага. Distance. Distance. Теперь 90. Тут dir. Direction. Тут. Минус dir. И тут минус. Dir. А, и вот тут distance. Distance. Что там еще в справке написано? Так, используйте это. для пти перемен определяется то, с какой тип информации содержится перемены. Ну, это понятно. Int, float, string, point. Что это за point? А, это просто координата точки пространства. x, y, z. А object это информация об объекте. То есть у нас в игре вот такие типы есть. Целые, вещественные, строка. Для символа да, привет, нечего взять. Дальше. Вы также можете использовать математическое выражение. Ну, это понятно. К примеру, у нас здесь дистанция была 20, плюс 100, соответственно, move уйдет 120. Хорошо, хорошо. По идее, вот это и все, да? Это мы сохраняем. Сохраняем. Ну ладно. Запускаем. Ну, я так понимаю, все то же самое, просто с использованием переменной. Ну, в принципе, да, здравое, к этому можно было даже и не подойти, да, там, что можно минус использовать, то есть, в принципе, у нас же здесь расстояния одинаковые и повороты, в принципе, тоже, только где-то вправо, где-то влево, Ну, сам модуль градуса, он один и тот же, что-то зависло есть yes, сделали окей ну и теперь резня да? последнее на сегодня упражнение с помощью цикла уничтожьте 6 целей хорошо вроде уже уничтожали что тут нового будет вон оно че да и блин я понял это надо сместиться повернуть лупануть развернуться сместиться это все в цикле хорошо блин а я предыдущий не сохранил или сохранил 31 блин только елки-палки Ладно, давайте сохраним 32 не это уже 33 и нажмем f1 Итак, что у нас тут? Программа должна выполнить, пройти вперед на 5 метров. Развернуться влево 90, выстрелить, развернуться вправо 90. Ну да, идем вперед. Влево повернули, стрельнули, развернулись вправо. И потом опять. Идем вперед. Ну да, да, да, да, да, да, да, да, О, вот мы перешли уже к цикла. Объяснение инструкции цикл for. Ну, я думаю, всем и так понятно. Всем не так понятно. Блоки. Что за блоки? Что такое? Что ты. Угу, ху -ху. Цикл объяснение. Ну, если вам не понятно, то почитайте, что такое циклы. Так, хорошо, давайте. Давайте. Цикл. Эй, а я же скопировал. Нееет, не скопировал. ОК. Блин, да я ж скопировал Не понял. Перестала работать копировалка. Да ты что ты будешь делать, а? Вот же копирую. Вот же, давай я это нажмем. Вот так давайте, вот вставить. Ладно, не будем выражаться. Хорошо, for. Пишем for. <с> Int и равно 0. Пока Пока и меньше 6. Плюс, плюс и. Так, так. Дальше. М -м -м, инструкции. Пройти... А, наверное, плюс, плюс нельзя. Наверное, вот так вот. И равно... И плюс 1. Наверное, да. Ладно, и равно, и плюс 1. Итак, и что нам надо? Нам нужно пройти вперед на 5 метров. Это тоже не копируется. Давайте... Блин, а тут копируется. Ладно, move 5. Давайте объявим перемены. Float, э, float, float, dist равно 5. И float... Флот. флот что там mm... Ndou. Равно 90. Дальше, move, distance. Идем на 5. Дальше поворачиваем влево. Влево, по-моему, это Turn. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Дальше стреляем. Fire 1. Дальше разворачиваемся вправо. Черный. Минус. ENG. Вот так. Вот. И дальше все опять то же самое. э, -э, -э, -э, -э. Стоит. Это удалим. И это удалим. Окей. А, так, так получается. Получается. Нажимаем. И выполняем. 5 метров. Поворачиваем. Стреляем. Поворачиваем. Ну да. Все нормально. Фу. Ну что мы тут? Мы познакомились с циклами. То есть здесь уже можно использовать циклы. Интересно будет взять какую-то первую программу и из простого кода сделать сложный. Циклы там всякие. Ну я так понимаю тут и функции есть, и классы. Ну к этому мы подберемся. Миссия выполнена. Чего -то так тормозишь? Есть. Ну, думаю, на сегодня все. В следующем видео пройдем следующие три упражнения. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, пишем комментарии. В общем, участвуем. Участвуем во всем этом. Еще раз всем спасибо. Всем пока.